Доброго времени суток, дамы и господа, с вами При, и сегодня я полностью постараюсь ответить на вопрос, поставленный в названии видео, а именно, как получить заготовочку седьмого ранга, ну и как скрафтить легендарочку седьмого ранга. Поговорим об этом полностью. Казалось бы, на текущий момент легендарка шестого ранга уже классная, уже замечательная, у нее большой там левел, 262, -й. но нет, в обновлении 9.2... Мы получим новый item level само собой, на эпиках, так как выйдет новый рейд, так как стартует новый сезон. И, само собой, легендарочка тоже вырастет. Седьмого ранга легендарка будет 291 итем левела. Это круто, это замечательно, и, конечно, же, хочется получить просто-напросто легендарочку побыстрее. Потому что это увеличит статы, это будет реально замечательно. Но все опять же просто-напросто заблокировано набором репутации и немножко набором валюты. Репутацию можно будет фармить с самого начала старта обновления 9.2, а вот валюту только с старта третьего сезона. Сейчас об этом поговорим немножко и постараюсь прям подробно полностью все рассказать, опираясь на тот скриншот, который мне удалось кое-где найти. Два скриншота объединенных в один. Досмотрим сначала левую часть этого скриншота. Партняжное дело, крафт под названием Vestige of the Eternal. Что для него требуется? Для него требуется нового 60 материала, для него требуется 50 старого шелка, 25 ниток, которые просто-напросто покупаются у вендора, и две эссенции. Это аналог картита, который мы будем лутать Зерит Мортиса. Собственно, картиту нужно было 40 ради крафта улучшалки, а тут нужно всего две штучки. Вы подумаете, вау, это так круто, но частота выпадения на самом деле печалит. Эта эссенция будет дропаться как-то намного реже. Насколько намного? Вопрос хороший, посмотрим на практике. Также, что нам нужно для того, чтобы начать крафтить эту улучшалочку? Нам нужно выполнить квест, который откроется, скорее всего, не сразу. Также нам нужно получить уважение с новой фракцией. То есть, мы приходим в Зерит Мортис, нам нужно прокачать сначала 3000 репутации, потом еще 6. И только тогда мы можем купить рецепт на крафт Vestige of the Eternal. Ну и не забываем про квест. Он, возможно, разблокируется на какой-то неделе. Окей, идем дальше. Рассматриваем правую часть этого скриншота. Крафт плаща. Обозначен четвертый ранг. Нам требуется ткань, шелк, э, шарды, которые покупают за 100 голды. Да, получается окей. И нажав на плюсик, мы добавляем реагент. Либо частицу первоосновы, собственно, которую мы крафтили из картита. Таким образом, мы повышаем легендарку на два ранга. Но мы можем добавить вести шов the Eternal, таким образом мы повысим наш крафт на 3 ранга. 4 плюс 3 равно 7, таким образом мы просто-напросто получаем заготовку седьмого ранга. Окей, на этот вопрос я думаю полностью ответил и вопросов не имеется. Но само собой, если они есть, их можно всегда задать в комментариях. Едем дальше. Что нужно для крафта легендарки седьмого ранга? Для крафта нам потребуется заготовка седьмого ранга, нам потребуется валюта. Очень много валюты. Собственно, пепел-душ, который мы видели в первом сезоне, нам его потребуется 5650, насколько я правильно помню. Далее, угли-душ, которые мы видели во втором сезоне, нам их потребуется 1650. И также нам потребуется новая валюта под названием Cosmic Flux. Его перевели как «Космический ветер». Нам потребуется его 2000. В целом это немного, само собой. Что могу сказать? Вроде как с каждого мифик-плюса пройденного любой сложности, то есть даже второго ключа, можно получить 100 космик-флюкса. Таким образом, пройдя всего 20 данжей формата плюс 2, мы уже получим нужные нам 2000. Также этот космик-флюкс будет падать с рарников, с сокровищ, Сквестиков, э, Старгаста, в общем, с многих-многих активностей. И в принципе, налутать нужное количество... К моменту крафта легендарки, к моменту того, когда крафтеры получат уважение и выполнят нужный квест, ну, я думаю, 2000 валюты получить очень и очень легко. Угли и пепел можно нафармить сейчас. Дерзайте. Таргаст является бескадешным на текущий момент, и выфармить пепел с углями можно без каких-либо ограничений. Все зависит от вас, вашего времени. Как-то так получается, вроде бы все полностью рассказал. Как сказал ранее, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!